школы приобрела у вас коды в одном разделе есть код от страданий и проблем вопрос если человек страдает если человек страдает значит он тратит психическую энергию нет человек может страдать из-за переизбытка нервных состояний которые находятся у него в груди и не реализацию человек может страдать от того что его всегда затыкали а потом он сказал правду, вытаращил глаза и высказался человек, и после этого страдания закончились. Вы представляете, вот так. Очень часто страдания это невыплеснутое горе, выплеснутые страдания, невыплеснутая реализация. И это очень часто приводит к тому, что человек не знает.